Peugeot 207, 2007 год. Сделали запасной ключ с кнопками. Сейчас покажем. Изнутри. Изнутри. Заводим автомобиль. Автомобиль заводится. А где старый ключ? Старый в может на нем тоже... А, нет, там что-то... Вот старый ключ. На нем кнопки не работают. Работают только на новом. Но мы его тоже записали. Заводим на нем. все Пежо 207. Две тысячи седьмой год.